Здравствуйте, дорогие мои! Это заметки Нумизмата и я, Сергей Юрьевич. Темой нашего сегодняшнего разговора будут «Золотые монеты времен правления Николая II». По предыдущим публикациям мы поняли, что возникло много вопросов, и в этот раз мы будем рады на них ответить. Итак, у меня в гостях Дмитрий Юрьевич, который готов ответить на все вопросы, которые возникли из предыдущих роликов. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. С удовольствием отвечу на вопросы. Добрый день, дорогие зрители. Здравствуйте еще раз. И сегодня мы с вами поговорим про золотые монеты, в первую очередь, номиналом 5 рублей. Именно с тем, наверное, связано это, что по идущих роликах больше рассказывалось о вариантах 10-рублевых монет, но 5-рублевые не менее интересны. Называть их правильно, наверное, нужно полуимпериалы, в то время как 10-рублевые монеты империалы, ну а распространенное и ходящее выражение червонец неверно, и об этом, конечно, мы позже еще с вами поговорим. Итак, мы с вами знаем, что 5-рублевые монеты выпускались даже несколько дольше, чем 10-рублевые, и первые золотые монеты номиналом 5 рублей Николая II, у нас датируется 1897 годом, последние 1911. Из-за небольшого размера 5-рублевые монеты иногда кажутся ну, почти одинаковыми, и многие коллекционеры собирают их по простейшим признакам, к тому же описанным у разных авторов, год, дата указанная на монете, и знак Минцмейстера, тем более, что и в этом смысле отличий не очень много, и у нас есть лишь два года, где знак Минцмейстера дублируется. В девяносто девятом году есть монеты с знаком Минцмейстера ФЗ Феликс Зелеман и ЭБ или Комбо и в 1901 году встречаются монеты как ФЗ Феликс Зелеман, так и новый знак АР Александр Редька, казалось бы, все просто. Но на самом деле, конечно же, не просто, как и вообще в теме «Золотых монет» Николая II. Гигантские тиражи, то же самое, что и с 10-рублевыми монетами. Разные варианты портретов, которые встречаются немножечко в перемешку в разных годах. И вот в данном случае сегодня я специально вам представил, всего лишь шесть монет, относящихся к так называемому раннему типу, иногда даже они говорят простых годов с 1897 -го по 1900, так как уже монеты начиная с 1901 -го года выпускались тиражами все меньше, меньше и меньше, и соответственно для многих коллекционеров считаются более ценными, интересными и непростыми. А вот в ранних годах целая череда портретов. И вот в данном случае поочередно лежат монеты с первым портретом, который встречается массово в 1897 году и очень изредка в 1898 году. Самой массом в 1898 году встречаются монеты с вторым портретом с этого года и начинающиеся. Но в том же 1998 году появляется у нас, как и в 1997, еще и монеты Большая голова. Причем двух типов, так называемые 4 и шестой портреты, они здесь представлены. И, наконец, в 1999 году, кроме Большой головы, с портретом четвертого типа встречается еще, хоть и крайне редко, монета, о которой мы с вами уже раньше говорили, 5-рублевая монета с поздним портретом. Ну и в конце концов, в 1900 году опять же идет переход на новый тип портрета, который встречается уже в 1900, в 1901 и в 1902 году. Так что видите, здесь представлены лишь разные варианты портретов, шесть портретов, встречающихся в этих, так называемых, простых годах. И это уже не считая того, что в каждом году их по нескольку. Так что разнообразие их очень большое, собирать и собирать.